Здравствуйте, меня зовут Евгений и это видео отзыв для Настя Ясной. Я обратился к Насте лишь по поводу денег, а получил за одну сессию в разы больше. Во-первых, могу отметить, что первоначальное интервью у нас заняло около часа, где Настя нежно, но хватка вытащила из меня мои реальные, настоящие проблемы, которые на самом деле меня волновали. И помимо всего прочего это включало и деньги тоже, но совершенно в другом аспекте и способах их дорабатывания. В принципе, этого интервью, наверное, и хватило бы, чтобы я шел домой и осмысливать, как все это можно было воплотить в жизнь. Но за ним последовала сама сессия, где мы углубились в мое подсознание, встретились с моими, так сказать, демонами, которых я подцепил в различных жизненных ситуациях. В основном, как не печально, от Самых родных людей Например, просто копируя их страхи, тревоги, манера поведения И думая, что я и сам такой же Но это не так Это было во мне, но никогда не являлось мной Настя помогла мне отделить эти чужеродные программы которыми так мешали и заменить их на позитивные и плодотворные те которые нужны мне также настя провела мне так называемую прогрессию где я четко увидел и понял что мне надо делать дальше и да это сильно отличалось от моих еще вчерашних жалких планов это была качественная и продуктивная работа, результаты были уже во время сессии, я их просто чувствовал. А сейчас, спустя несколько дней, я понимаю, что распаковка все еще продолжается. У Анастасии однозначно есть дар и талант проводить подобного рода трансформации у людей. Исходя из своего опыта, я однозначно рекомендую всем вам обращаться к Насте по любым вопросам. Спасибо.